Доброго времени суток, друзья! В своем прошлом видео я обещал представить вашему суду несколько видео и, в частности, я пообещал выложить их в определенные сроки. К сожалению, вынужден сообщить, что... По крайней мере в том, что касается большого исправленного обзора в and History, я по срокам обещанным не укладываюсь. По некоторым причинам, в частности из-за поломки компьютера, из-за которой я без этого самого компьютера был около недели. В качестве небольшой компенсации хочу предложить вам несколько других эфиров, то есть продолжение рубрики ВФОК Ретро. Сейчас вы сможете посмотреть гонку мировой серии Рено 3.5. Этот чемпионат у нас проводился на портале в 2012 году. Мы прокомментировали один этап в французском Дижоне. Собственно, вот сейчас будет вторая гонка, которую я комментировал с участником гонки и чемпионата Василием Киселевым. Далее, спустя небольшое время, я также представлю вашему вниманию несколько эфиров из главного чемпионата ВФОК F1, который проходил на первом р сезон 10-11. Это будет тестовая гонка предсезонная на А1 ринге, бывший Red Bull ринг, если кто не знает, и также первые два этапа в полном формате, Бахрейн и Мельбурн. Под полным форматом я имею в виду, что там будут также и квалификации. Ну что ж... Благодарю вас за внимание. Новые видео скоро последует. Скоро услышимся. Пока. Приятного просмотра. Здравствуйте, уважаемые посетители и гонщики портала simrace.rf, бывший в EFOC.net. Вы смотрите запись гонки онлайн-чемпионата мировая серия Renault 3.5. Мы находимся на, тр... на французской трассе Dijon. И будем смотреть с вами в записи вторую гонку уикенда во Франции. И сегодня с вами в импровизированной комментаторской кабине Богдан Холошевский и специальный гость, гонщик данного чемпионата Василий Киселев. Здравствуйте. Итак, пилоты уже, в общем-то, выстроились по решетке. И быстренько огласим их порядок. Пробежимся буквально всего. Насколько я понимаю, у нас стартует 20. Наверное, два пилота результаты квалификации первым стартует Александр Елисеенко, за ним Хохлов, Колесник, Мякишев, Пойлов, Соболев, Кравцов как раз наш гость Василий Киселев. Далее Макс Бубон, Цыбанев, Асачий, Архипов вот, может быть, Василий, поправь меня, если неправильно произнесу. Паутов Черненко. Да-да-да, Паутов. Паутов, извиняюсь. Черненко, Наверное, пол или поль. И, друзья, дико извиняюсь, просто не, мало с кем знакомых, с чемпионата Аламуратов, Прохоров, Шатов, Бурановский, Пудов и Филиппов. По результатам предыдущих гонок у нас есть наказание По идее, у нас должны были стартовать с Питлейна Пудов, Бурановский и Олег Пойлов. Но вот насколько сейчас я вижу на картинке, стартуют на самом деле реально из боксов только. Будов э, э, и нас бубон. и да и насколько я вижу бубон, спасибо. Э, ну вот сейчас мы запустим. Э, у нас да в записи сейчас э, у нас тут как бы ничего не было. Вот сейчас я начинаю запись повтора этой гонки. Э, нажимаю. И спустя несколько секунд пилоты уйдут на прогревочный круг. Вот, пошли. И тем временем я попрошу Василия рассказать немножко об особенностях чемпионата. То есть, насколько конкурентная борьба на трассе, сложно ли это все, немножко о самой трассе Дижон. И вот такой еще вопрос лично меня интересует, потому что я пока для себя это не открыл. Какие у вас тут типа резины проводятся лепестки? Пидстопы и вот все в таком духе. Вкратце, пока у нас про прогревочный круг. Василий передаю вам слово. Ну что можно сказать? В двух словах о чемпионате? Чемпионат интересный, Он, значит, проходит в классе Формула Рено 3,5 литра. Проходит в основном по европейским трассам. Вот сейчас мы присутствуем на четвертом этапе во Франции. Для меня трасса лично это абсолютно новая, я готовился к ней только непосредственно перед чемпионатом, то есть до этого я ее абсолютно не знал. Трасса достаточно интересная, скоростная, есть и достаточно медленные секции, как вот сейчас э, э, на середине прогревочного круга такая своеобразная параболика, э, где приходится проходить ее на второй, причем с любой абсолютно поворота правый в, в горочку то есть абсолютно ничего не видно я бы назвал твое место самым опасным на трассе вот. ну, так в основном автомобилю требуется скорее чуть больше приземной силы чем скорости потому что хоть прямая и длинная но все таки вот именно в медленных скоростных связках в медленных и в скоростных в такие времени можно выиграть больше нежели по максимальной скорости на прямой я вынужден, к сожалению, прервать этот рассказ. Мы потом обязательно продолжим, потому что у нас вот-вот будет уже отмашка стартовым светофором, и гонка стартует. Кто должен был стартовать из боксов, я так понял, ну, по крайней мере, Макс Бубон у нас подъехал к выезду из гаража, и мы ждем, не дождемся непосредственно старта. Вроде бы все пилоты выстроились. Только вот не вижу самого ага вот красная не светофора и зеленая гонка стартовала что мы видим вроде бы у нас александр если нет он не сохраняет лидерство потому что его обгоняет, обгонять насколько я понимаю хохлов да и там в конце произошел контакт олег, олег филиппов немножко замешкался на старте него я вот еще сейчас видел, как Илья Цыбанев на пятом месте, он немножко прошелся по гравию, но вроде бы сохранил место и на седьмой позиции Александр Архипов его пройти не смог. А что касается контактов сзади, мы посмотрим чуть-чуть попозже повтор но сейчас можем посмотреть последствия, вот на двенадцатом месте Черненко, за ним Аламуратов едет довольно медленно, вот его сейчас вот-вот пройдет, судя по всему Олег Филиппов, и здесь заносят, не с на часть да, ему пройти не удается, его уже атакует и его уже, и его, свою очередь, атакует Прохоров а Прохорова, в свою очередь, пытаетесь атаковать вы. Далее у нас Бурановский и Поль. И, похоже, проходят. Ну, у Бурановского, наверное, какие-то проблемы. А, у него, по-моему, нет переднего спойлера, если я не ошибаюсь. Да, так и есть. У него, очевидно, нет переднего антикрыла. То же самое можно сказать и про Славу Пудова. А, нет, у него как раз все нормально. Я извиняюсь, просто такая пестрая красная машина, что можно не разглядеть. А, а вот, вот то же самое с Максом Бубоном. У него машина все в порядке. А вот кто сошел, так это Александр Шатов. Его с нами уже... А, нет, ну а лидирует нет, Макс. Его нет, там, на да, я, конечно же, это имел в виду. То есть он уже в боксах и гонка для него закончена. А лидирует Макс Хохлов, за ним Елисеенко, далее Кравцов, Евгений Мякишев, Станислав Соболев. Да. А, ну, далее на шестом Илья Цыбанев, Архипов, Пойлов, Колесник, а, а, Паутов. Черненко, Алла Муратов, его пытается, как вы пытаетесь пастинговать, но вот он ошибается, немножко... Филиппов проехал до Петлэнь, но тем временем уже, от видимо, какой-то штраф, Вот, возможно, это связано с, а, да, с какой-то да. коллизией с Виталией Колесником на старте. А Константин Поль, вот у нас сейчас на экранах, он его разворачивает, я так понял, что это самое начало трассы, и пока он пропускал всех и выбирался из Гравия, то есть пока, суть до дела, он уже 18-й. Также мы потеряли, судя. А, нет, он просто на, пи... на пидстопе. Именно на пидстопе это Иван Бурановский, а вот еще кто-то точно сошел. Это, это Макс Асачий, Асачи. да. Ну что, у нас, в общем-то, я насколько понимаю, начался уже третий круг. Макс Хохлов все еще лидирует, и я предлагаю сейчас посмотреть ну, несколько повторов, хотя бы 2-3, чтобы узнать, что там, какие коллизии случились позади, что там произошло и кто как максимально пострадал. Это мы с камеры смотрим Виталия Колесника. Там Олег Филиппов за... немножко проспал на старте, и его с трудом Виталий Колесник объехал. И мы видели контакт еще также с участием Прохорова, Бурановского и, если не ошибаюсь, Поля. И Прохоров там довольно-таки сильно пострадал. А сейчас, время, наверное... Виталий Колесник уже прорвался на 13-е место. Да, и вот мы еще с Колесником, мы видели, как Черненко улетел э, тоже. Улетел, да, и Виталий да, отличный, кстати, старт с такой позицией. Но сейчас, наверное, нам надо посмотреть вот именно в инциденте Бурановский Прохоров Поль. Мы там посмотрим, кто же там, что же там случилось, кто виноват и кто пострадал сильнее. А это с камеры Ивана Бурановского тот вот более крупный инцидент. Вот он пытается обойти Прохорова и Константин Поль. Наверное, это он здесь виноват, потому что он резко рванул налево. Прохорова деваться было некуда, они оба завиделись от контакта, и в итоге уже вот мы видим как раз опять как и колесник э, всех обходит. Вот немножко Бурановский вылетает, но у него здесь похоже уже на самом деле нет просто переднего крыла, он немножко не рассчитал с силы. Вот мы снова видим как вылетает Черненко. Э, Василий, да. что-нибудь прокомментируете? Да, я прокомментирую, потому что Черненко сам, он, как правило, он не то что как правило, он просто ни в чем не виноват в этой ситуации, потому что он за последние 10 секунд с мгновения старта получил дважды. Первый раз э, от, прямо на самом, непосредственно, непосредственно на старте от Паутова, от поля прошу прощения и вот именно разворот от этого то что были страсты, это благодаря Пудову то есть был контакт между Пудовым и Черненко и чуть чуть подцепил его Пудов и вот он ничего не оставалось как прогуляться по гравию а, понятно мы вот видим как пытается доехать круг бурановский и заодно мы еще видели э, с другого как раз ракурса как э, в траву в граве, прошу прощения вылетал у нас э, шатов тоже в течение первого круга а, ну в общем-то я думаю мы все интересные эпизоды разобрали и мы можем наверное уже вернуться к тому же самому моменту в гонке где мы и остановились перед э, просмотром э, повтор вот еще раз при старте бампера заднего. Вот Поле разворачивает, он теряет машину на старте на самом, в него въезжают и как Прохоров, так и Бурановский. Ну, ну да, то есть Поль просто допустил пробуксовку на старте, его немножко бросил на Черненко, он чуть-чуть подрастерялся и сбросил газ, чтобы стабилизировать машину и на этом э, слишком замедлился, зачем-то еще рванул влево и то есть, на там уже собрал всех. Ну, друзья, вот, теперь, вот мы, теперь мы уже точно переходим к тому месту, где мы остановились и продолжаем просмотр гонки именно вот с того места, то есть мы ничего не теряем. И мы видим, что на этот раз Константин Поле, вот мы видим, в начале очередного своего круга улетел, пропустил Славу Пудова и кого-то... А, Макса Бубона то есть теперь занимает 17 место а вот пропускает еще и филиппова вот теперь наверное 18 и последнее место да потому да, что на, на, на, на этот раз он корректно подождал пока все проедут чтобы не дай бог еще раз кому то не повредить автомобили по-моему, трех контактов загонку за 15 секунд вполне достаточно. А, согласен, только вот я неправильно сказал, он сейчас не последний. Последний у нас Иван Бурановский, который уже, очевидно, проходит на круг все лидеры, потому что Иван Бурановский до сих пор у нас на пидстопе. Ну, сошедши у нас двое те же. Ну, в группе лидеров пока без изменений, потому что у нас все еще Хохлов, Елисеенко и Кравцов. А, нет, Кравцов у нас, по-моему, был еще тогда четвертым, то есть он прошел. А, а, нет, Мякишев был четвертым, это я вас обманываю, друзья, извините. Там достаточно плотная борьба, и все-таки Мякишев сейчас нагоняет Кравцова, они идут буквально меньше, чем в полусекунде. Борьба ожесточенная у них происходит. А... Да. Мы как раз сейчас все это видим на экранах, но несмотря на то, что как бы борьба происходит, пилоты активно прессингуют друг друга. Здесь пока нельзя сказать во всей этой лидирующей четверке, что вот-вот буквально с секунды на секунду мы увидим какой-то обгон, потому что несмотря на довольно жесткий прессинг и равный темп, пилоты не так уж близко чисто физически друг к другу находятся, поэтому говорить о каких-то обгонах прямо здесь, прямо сейчас нам не приходится, тем более сейчас... Пилоты напрямую, на на главной прямой и скорости у них. Хотя вот здесь с этого ракурса кажется, что мякишев на прямой все-таки немножко подбирается к Рафтову. Сейчас, сейчас намечается борьба за девятую позицию. Там Максим Паутов а, атакует а, Александра Архипова. А, вот, да, мы сейчас вот на это переключились, но все-таки здесь я бы сказал расстояние на прямой даже побольше, чем между. Ну, скорее за счет большей скорости Архипова на прямой, потому что вот именно непосредственно перед выездом прямой у них был достаточно таки небольшой разрыв. А, ну то есть тут да, тут похоже разные настройки, потому что мы этого немножко не видели, как они выходили на эту прямую, но вот сейчас похоже Архипов все-таки немножко отъезжает, хотя вот здесь уже начинает казаться, что Паутов начинает приближаться, но примерно равно у них темп в любом случае, то есть борьба здесь тоже идет. Может быть, немножко стоит посмотреть, что у нас позади. Ну, Константин Черненко у нас едет в таком относительном одиночестве. Чуть-чуть позади него как раз Василий Киселев. Далее, вот здесь за 13 тоже интересно. Прохоров Архипова разворачивает, разворачивает Архипова мы тут сейчас, к сожалению, смотрели за Прохоровым и Алмуратовым, Прохоров пытался обогнать Алмуратова или даже наоборот, нет, он пытался отбить позицию, но ему это не удается, и в итоге чуть, чуть еще не проходит слава Пудов, но здесь очередная ошибка от Прохорова, и Пудов, похоже, проходит, да, да, у Прохорова немножко машина не держит, и... Вот как раз к тому, что я говорил о том, что все-таки прижимная сила здесь играет большее значение, нежели максимальная скорость. Как мы видим, Александр Архипов все-таки потерял машину в одном из скоростных виражей. Не хватило прижимной силы. И в итоге пропустил он сразу троих, по-моему, не четверых пилотов. Вот я вижу на трассе мимо Виталий Колестик, мимо проезжает мимо Торванного спойлера. Чей же это спойлер? Скорее всего, это Ильи Цибанева А Илья. еще у нас Константин Поль сошел. Да, действи да, действительно, Цибанев едет без крыла. Потом в параболике не вписывается в параболику. Пропустил, разумеется, колесника. А, и да, я, да, да, да, да, вот я его поймал, я его вижу. У нас тут еще колесник немножко прогулялся по гравию. А я еще хотел отметить такой момент, что пока мы обсуждали Прохорова, мы также видели своими глазами, что Пудов прошел еще и.. Алмуратова, с которой и вот в этой тройке была борьба, то есть Пудов за один круг обошел сразу двоих. А что касается Черненко и вот прижим... важности прижимной силы, я бы еще хотел отметить, что все-таки у Прохорова в начале гонки был, как мы помним, контакт. И может быть также это причина того, что он немножко медленно едет. Вот сейчас мы видим, что его догоняет его напарник, Макс Бубон, и мы видим, что с предельной просто легкостью его проходит и у Прохорова машина совсем не едет и может быть стоит э, заехать на пит-стоп и вот сейчас у него будет возможность это сделать, но похоже он не делает да он едет дальше сейчас заезжать нету потому что машина не повреждена насколько я понимаю он просто его он скорость, а, а кстати Алла муратов тоже теряет позиции потому что мы помнили как он проходил Прохорова. сейчас он позади на пятнадцатом месте Его прессингует филиппов и у них там довольно таки интересная борьба я вот э, несколько секунд 10 15 назад видел что филиппов пытаясь его пройти даже чуть чуть вылез в гравий на прямой но все таки справился с машиной а кого то видел в а, ну это Цыбани в боксах да то есть тут все нормально его проходит на да, круг Олег, Олег Руслана Аламуратова. Аламуратова действительно, все сейчас буквально перед параболикой наверное, сейчас будут пытаться. Нет, не рискует. Достаточно опасное торможение здесь повороте. А вот алмуратова повело машину. Вот сейчас может быть какая-то новая атака. Да, на выходе. Очень сложный выход из параболики, надо сказать, и. Ошибается, ошибается, и. Ой, неудачно переключил камеру. Но мы видим сюда, что в итоге на следующем повороте после параболики э, Алмуратов ошибается, выходит слишком широко, уходит в гравии Его проходит и Филиппов, и сейчас его. А, нет, за ним. А, тогда они кому-то круг проигрывают, потому что вот. Да, а, это Бурановский, он пытается вернуться в круг. Это на самом деле он им проигрывает кучу кругов. А, вот сейчас он пытается обогнать а, Аламуратова, но он пытается его обогнать и вернуться с ним в один круг. Это борьба не за позицию, потому что на самом деле, хоть они вот здесь близко, и похоже Бурановский идет на обгон. На самом деле по позициям между ними находится еще Илья Цыбанев, который, как мы видим, а, выехав из боксов, снова попал в какие-то коллизии, потому что едет очень медленно, едет в основном в гравии и мы едет, видим, что едет, едет, едет на не резине, это понятно. Сейчас разворачивается борьба за девятую позицию. А, а я вот сейчас смотрю на лидеров и вижу, что Евгений Мякишев, который у нас, по-моему, шел четвертым, пытается обогнать Филиппа Кравцова и между ними очень плотно. То есть... Может быть даже будет сейчас вот-вот проходить, сейчас они должны подъехать как раз к этому повороту параболика. Друзья, мы извиняемся, просто это единственный пятый поворот, вот он сам, вот как раз сейчас пилот его проходит, единственный поворот, которого название мы можем вам грамотно произнести, потому что ни я, ни Василий французским языком не владеем, а все остальные повороты очень тяжелы для произношения, поэтому мы вот как бы другие повороты какими-то названиями отмечать не будем. А, ну, мы видим, что, впрочем, несмотря на плотность, Кравцову пока удается защитить свою позицию, а лидер, Нелисенька, сейчас обогнал кого-то на круг, и, по-моему, нет, я вам сейчас вот прям так точно не скажу, кто это был, а, но, по-моему, это был как раз а, Аламуратов, да, это он, и вот мы видим, что сейчас на прямой будет пытаться а, проходить а, мягкиешев а, Кравцова, и очень плотно, очень. То есть слип стрима вот там как раз Аламуратов мешается. Но, тем не менее, в первом повороте, ух, едва Мякишева сейчас, мне кажется, не развернула. И вот плотно-плотно есть контакт. Он немножко ткнул ему в задний спойлер, но пройти не получилось. То есть, э, наверное, на все. Этом моде, на этом моде, надо сказать, очень хороший слепстрим, очень хорошо работает, и поэтому. И вот почти даже... прошел, да, почти. почти почти прошел. был контакт, но Фифилип тоже не мальчик для питья а и умеет э, оборонять свою позицию. А вот что касается как раз машин и повреждений, вот как машины выдерживают такие вот маленькие тычки, контакты? То есть не происходит ли такого, что одного такого контакта хватает для аэродинамической дестабилизации? То есть не начинает ли машина вести себя резко хуже? Да, действительно есть такое, но есть и обратная сторона. Допустим, при абсолютно безобидном толчке можно получить достаточно серьезные повреждения, при которых управлять машиной становится практически возможно. Но вот буквально в первой гонке, в движоне, у нас была ситуация вот в последнем повороте с, с Олегом Пойловым, если не память не изменяет его разворачивать. Я въезжаю в него в по-моему, на скорости около 220 км в час. Наша машина не получает абсолютно никаких повреждений, хотя я не подбрасывал метра на три на 4 по-моему, вверх. Но вот, к счастью, никаких полежнений не получилось, хотя, по сути, это должно было столкновение означать лишь... Ничего кроме фатального для обоих. А мы тем временем видели, что это вовсе не Олег Филиппов, а лидер гонки, бывший теперь уже лидер Александра Елисенько, разворачивает его на выходе из четвертого поворота, даже я бы сказал, наверное, на входе в него, и в итоге он пропускает не только пару Кравцов и Мякишев, но и еще Макса Хохлова, а Кравцов и Мякишев, в свою очередь, теперь уже борются за лидерство в гонке кстати вот я вижу что там круговые там вот скорее всего либо прохоров либо бубон у них сейчас им предстоит его обгонять и вот может быть а вот мы видим что этот пилот это это прохоров, прохоров что это прохоров. да да да а, что он пытается немножко уходить в гравии, чтобы не мешаться пилотам просто я вот подумал что может быть Ересеенко развернула не без помощи прохорова хотя может быть он и сам ошибся и мы видим, как в очередной раз пытается Евгений Мекишев пройти э, Филиппа Кравцова, но у него пока не очень-то получается. Хотя атакует он, надо сказать, очень э, грамотно. Не слишком, э, как бы сказать, не слишком переусердствует. И не пытая, и Это не приводит к вылетам с трассы. Вот кто-то. Это не мог быть снова Прохоров, они его обогнали. Значит, Макс Бубон вылетел сейчас с трассы. То есть мы видели. Вот, вот найти. Он стоит на обочине и. Вот Цыбанёва я вижу, но они, они очевидно столкнулись. они там не... Цибанёву Бубон, не. Да, то, что Бубон, это я уже понял. Вот мы сейчас смотрим, но они очевидно столкнулись. Там чей-то спойлер валяется, скорее всего Бубона. Да, это его передний спойлер. И сейчас он поедет на пит-стоп. А... Ну а что, Цыбанев? Ну, они, наверное, столкнулись с ним вместе. Ну, Цыбанев продолжает движение, наверное, у него-то с машины пока все в порядке. Вот его просто найти не могу. Пи... А, вот Цыбанев снова вылетает. Э, только я вот что-то всего никак не найду, на какой же он позиции. Э, а, вот он, 17 но. Спойлер-то у него на месте, но с машиной, наверное, даже после того пидстопа не все в порядке или после контакта, потому что э, вот, что не круг, то обязательно прогулка по гравию. А вот с другой стороны. Самая плотная борьба сейчас проходит за седьмое место. Кстати, Значит, у нас Жененко достаточно успешно уже на протяжении двух-трех кругов обороняет свою позицию от моих атак. Ох, я извиняюсь, просто у нас сейчас Евгений Мятишев все-таки попытался сравнялся, поравнялся с Кравцовом, и у них был небольшой контакт бок в бок, но в итоге статус-кво сохраняется и лидирует все еще Кравцов. А за ним Макс Хохлов пока... Ну, тут не сказать, что борьба такая уж плотная, но он сохраняет за собой третье место. Александр Елисеенко пока возвращать позиции не может. А еще я хотел бы отметить, я этого не говорил, но мы это увидели, что... Мы видели, что у нас Руслан Алмуратов сошел с дистанции. Он сейчас находится в гаражах своей команды. И... Максим Паутов возвращается, или Паутов, я извиняюсь, друзья, очень тяжело всех запоминать, возвращается на пит-стоп, но это, похоже, именно пит-стоп, а не сход дистанции и Сейчас он, наверное, продолжит движение. Да, довольно быстрый пит-стоп, может быть, он даже плановый. Василий, может быть, вы расскажете о том, какие пит-стопы здесь проводятся, являются ли они обязательными, потому что я, признаться честно, практически ничего не знаю ни о нашем виртуальном чемпионате, ни о формуле Рено настоящей, то есть то, что в живой, в реальной жизни. Поэтому я вот как бы хотел вам предоставить, слово, и у нас еще... А, нет, Макс Бубон у нас на пидстопе, он не сходит. Зато Илья Цыбанев, это уже сход. То есть, вот мы это узнали, теперь я предлагаю вам, как бы, немножко рассказать нам о чемпионате. Ну, о стратегии на гонку, нужно сказать, что пидстоп обязателен, есть, существует обязательное окно, конкретно, какие-то круги, Назначаются непосредственно перед гонкой В которой нужно провести обязательный пидстоп Каждому пилоту Чтобы избежать дисквалификации Но на самом деле это очень разумно Потому что ехать на одном комплекте Скажем в Дижоне, достаточно Где нагрузка достаточно гиприличная на резину Достаточно тяжело бы было А если не делать пидстопом стопом ехать на заведомо В более жестких типах резины Возможно можно потерять Немножко зрелищности и в этот момент мы видим, что уже не просто Евгений Мякишев не в состоянии как-то прессинговать Филиппа Кравцова, но мы видим, что его напарник, Макс Хохлов, и проходит самого Евгения поэтому у нас как бы новый обладатель по второго места и может быть Хохлова теперь удастся побороть Кравцова то есть у нас такой тактический размен но я не намекаю что пилоты специально так поменялись позициями но как бы сам факт случился то есть Макс Евгений обогнал и теперь ему уже предстоит попытаться обогнать Кравцова ну а Елисинка все еще на четвертом месте тем временем на пятом у нас Станислав Соболев под шумок Далее у нас Виталий Колесник Который вот мы как на повторы Когда смотрели мы вспоминали где он стартовал То есть отличная позиция для него Затем как раз у нас Один из двух Комментаторов сегодняшних Василий Киселев За ним и, уже И напарник по Виталия Колесника Вот мы сейчас идем на 6 и 7 позиции Соответственно и мы видим, что у нас Виталий кажется... А, нет, я хотел сказать, что приближается к Соболеву, но это неправда. На самом деле он пытается обогнать э, Кругового. Точнее, он не то, что пытается, он еще до него не совсем доехал, но ему скоро это предстоит. И я так понимаю, что это у нас э, Бурановский. Да, это так и есть. Но... Тут проблем должно не должно быть это все-таки круговой и в общем-то до него надо еще доехать так что это не самый интересный момент на девятом месте у нас олег пойлов его пытается обогнать константин черненко ну точнее у них еще как-то не все так не все плотно они еще не настолько близки друг к другу но очевидно константин то есть как бы приезжает и может быть пытается его скоро обогнать на одиннадцатом месте у нас александр архипов на двенадцатом м Прохоров, Что, в общем-то, довольно неплохо, учитывая все его коллизии. Вы знаете, перед Прохоров непосредственно на трассе едет сейчас Макс Бубон. Хотя, я кажется, недавно... А, нет, я не говорил, что он сошел, он был на стопе. За ним, я имею в виду за Прохоровым, идет э, Паутов. Далее... О, у нас Олег Филиппов скатился. Я помню, у нас еще недавно шел на 12 месте. Сейчас вот он едет как-то медленно. Может быть, какие-то тоже коллизии произошли. Но машина вроде цела на вид. Машина да, действительно цела, но надо сказать, что у Олега Филиппова тоже машина, судя по моим ощущениям, настроена была исключительно на скорость на максимальную. Возможно с этим связаны вот эти вот вылеты скоростных поворотов. Ну Олег у нас сейчас выходит, я так понимаю на стартовую прямую, мы можем в этой в этом повороте, газ пол давится с самого начала, самого верха. Он же чуть-чуть подгазовывал, видно, что. Либо, либо на более жесткой степени либо не хватает этой банальной прижимной силы, он не может ехать полный газ. А вот и когда он проходил всю эту прямую, я давал камеру, даже не ту, которая закреплена на наверху самого болида, то есть то, к чему привыкли примыкли в Формуле 1. А я просто показал гонку его глазами, я не знаю, вот в конечном видео, которое сейчас смотрят зрители наши, будет ли там четко видно, но вот я разглядел, что на его руле была показана максимальная скорость 271 км в час, прежде чем он начал тормозить, это достаточно высокая скорость, то есть можно ли по этой скорости сказать, что действительно настройка прежде всего на скорость? И тем временем мы видим, что похоже уже даже лидеры, да, а нет, простите, э, нет, да, да, да, лидеры у нас заезжают на пидстопы, Кравцов сейчас на трассе, за ним Хохлов, а вот Мякишев заехал и Елисеенко пока временно, как минимум временно перемещается на третье место, пока четвертый Соболев, ну и вот пока как бы вы можете ответить на вопрос мой про 270 а, километров в час по, по максимальной скорости да однозначно для практически полных баков а, мы смотрим сейчас лишь только ну то, круг существует? у нас уже 17 -й. ну не, не совсем полный не совсем пусто а, наверное на пустых все-таки баках но действительно 271 километр час для этой раз это достаточно хорошая скорость Скажу сказать достаточно будет что у меня максимальная скорость была порядка 264 на пустых баках а на полных баках, то есть вот примерно, когда пилоты стартуют, то есть один-два круга после старта, вот на таких настройках... Синхронный пидстоп, сразу три пилота, Филипп, Кравцов, и Хохлов и Елисеенко заезжают одновременно в боксы. Вот, к сожалению, я только сейчас поймал этот кадр, да, я вижу. Пилот, то есть пидстоп, я так понимаю, только по смене резины и... То да, прям Хохлов, это? Хохлов прям... Ой, он раньше трогается, но места нет, и Елисенко выходит в лидеры. Ну, то есть, друзья, мы сейчас все сами видели. То есть, вплотную стоял Хохлов за спиной у Кравцова. Кравцов немножко там пидстоп подзатянулся, и они так плотно стояли, что не получалось выехать аккуратно. То есть ему пришлось э, так объезжать по очень широкой траектории делать это медленно, и в итоге Елисеенко спокойно проехал мимо, а теперь Хохлов пытается еще... А, нет, это круговой ему так мешает, это напарник, я так понимаю, Кравц... Нет, это просто, извините, просто похожие покраски машины. Я потому что они с Кравцовым борются уже после выезда с пидлейном, но на самом деле Кравцов остался довольно-таки далеко позади а Евгений Мякишев, а он идет позади Станислава Соболева, но я так понимаю, что Соболев на пидстоп еще не заезжал да, Действительно Соболев еще не был на пидстопе но у нас пока, получается, позиции перемешаны, вот потому что мы помним, что Олег, ой, простите, Виталий Пойлов шел, ой, что я говорю, извините, пожалуйста, Виталий Колесник у нас шел на шестом месте, а сейчас мы видим, что он седьмой и впереди него Олег Пойлов, причем впереди него достаточно близко, то есть мы можем сделать вывод, что, скорее всего, Колесник на пистопе был, а Пойлов еще нет. Хотя, может быть, они также как-то на пидстопе разменялись. Вот Пудов там же, где и был на восьмом месте, хотя вот как раз сейчас, ну, вы, Василий, наверное, здесь уже были в боксах, потому что вы как-то ехали до этого впереди, там, на седьмом месте, если не ошибаюсь. Сейчас девятый прямо позади Пудова и готовитесь, судя по всему, его опережать. Да, Пудов еще на самом деле не побывал в боксах, а я уже побывал если я ничего опять же не путаю я тоже упустил этот, этот момент но в принципе 18 круг это как раз когда все пилоты уже, уже побывали в боксах, как раз и Соболев побывал уже поэтому и он и был типа, ч... и был четвертый так как он перед ним завернули три пилота и он шел за ними четвертый если бы он не заехал в бокс, он бы был лидером хоть и промежуточным, но лидером вот сейчас я провожу атаку на Пудова ну наверное Богдан Лучше меня откомментируют мои же атаки. Но вот был один момент, когда мне показалось, что это было не столько атака, сколько вот просто момент, когда нужно было показать э, себя в зеркалах, хотя я, может быть, не так то трактую. Но И тем не менее. Ни... К, к слову сказать, о, о слепстриме вот работает отлично, потому что скорость у меня далеко не не самая быстрая была на прямой в конце прямой, но тем не менее вот, э, эффект слипстрима позволяет. Да, но Пудов занял сразу внутреннюю траекторию, вам пришлось занять внешнюю, и поэтому к первому повороту как бы сразу так обогнать не получилось. Но в целом, конечно, да, слип-стрим на лицо, эффективный слип-стрим. Вот мы еще видим за десятое место, тоже борьба зрелищная между Черненко и Архиповым. Но если вот вернуться к вам, вы еще пока позади. Но видно, конечно же, что... Ой, там, там вот я смотрю, у лидеров что-то там, я имею в виду, там ничего не случилось, но там позиции, позиции. Хохлов подъехал к Елисеенко вплотную, тоже готовится по. А, там было две. Просто извините, там было две красные машины. Мне показалось, что Мякишев опередил Кравцова. И, соответственно, еще и Соболева, который в боксе не заехал. Но на самом деле Мякишев идет пятый, а за ним просто идет Пойлов. Поэтому две красные машины. А почему мне показалось, что они на втором месте? Потому что они опередили вот только что на круг. Филипповый. Да, и мне показалось, что это борьба за лидерство. И, в общем, я там две машины перепутал. В итоге никого, кроме Меттишива, не угадал, да и то не на той позиции. А, Василий, я вот еще вас хотел спросить такой маленький момент. У нас сейчас на дворе, я так понимаю, 20 круг. А мне немножко стыдно, я не в курсе, а сколько у нас всего кругов в гонке. Дело в том, что гонки в данном формате проводятся не по количеству кругов, а по количеству времени. А, То есть вот. Каждая гонка проходит на 44 минуты, и круги приходится самому вычислять, ровно как и пидстопы. Поэтому нет фиксированного какого-то количества. Есть и конкретная гонка 40 минут. И вот мы видим, что пудово разворачивает. 44. 44. Да-да-да, я понял вас. Мы видели, что Пудова разворачивает. Он едва вас еще не забрал с собой. Как раз момент, когда вы пытались его атаковать. А он еще, я имею в виду Пудов, он еще застрял на поребрике У него, наверное, вот мотор как бы. Он... Нет, у него похоже получается. Он... О, какой удар. Какой удар? Это кого? Это он... Это... Ой, это он хохлова так убрал. Это же борьба за лидерство. Опасно очень опасно месте остановился, но видимо не смог ничего сделать, а там, как я уже говорил, в самом начале гонки очень слепой поворот пилоты буквально не видят, что происходит даже в 10 в пятнадцати метрах впереди, поэтому такое место Но к слову-то хохлов э, в этот момент, встр... то есть он встретил Пудова неудачно, но встретил то он его лидером. Мы видим, что его только теперь лидеры начинают проходить, его прошел Соболев, Телесин и Кравцов, а Кравцов он. Да, но мы смотрим, как Кравцов сейчас э, пытается, он контратаковал Елисеенко, ведь Елисеенко был м -м, впереди, а сейчас, ну, в общем, у них, я не знаю а уже, кто кого то а, контратакует, в свою очередь, но борьба у, у них кубах, тут. Кубах вот этот Буквально никто не уступает, вот опять контакт небольшой, но это скорее гоночные какие-то, это нормальные явления, Ну да, их наказывать потому, никто кубах, не будет. Это, два, два пилота очень корректных, это, это борьба, из этого никак нельзя в гонках. Ну да, то есть мы видим, что пилоты примерно равны э, по скорости и очень зрелищно борются. Вот меня настораживает Станислав Соболев. Я имею в виду, настораживает он меня в том плане, что, наверное, все-таки он был в боксах, а мы этого не увидели. Хотя, с другой да, стороны... Конечно он был в боксах. Был, был он в боксах, э, потому что он не так много отставал э, тройки лидеров, когда был четвертый до их пидстопа. И после их выезда он опять же стал четвертым, так что скорее всего на этом круге, просто мы его не увидели, мы были увлечены за борьбой на пидстопе лидеров. А, ну тогда мы С можем делать вывод... Бувал. Ну, тогда мы можем делать вывод, что раз уж мы проспали э, пидстоп Соболева, то тогда мы, наверное, делаем вывод, что за счет своего пидстопа, когда бы он его не свершил, он тактически переиграл э, Мякишева и выехал впереди, потому что я точно помню, что до своего пидстопа Мякишев ехал там как раз третьим, э, ну, сначала четвертым, потом выбрался на третье, на второе даже место, потом его сбросили на третье, или он там сам ошибся, но в общем э, Соболев э, довольно-таки э, эффективно сработал по части тактики а, а мякишев вот. теперь четвертый возможно мякишева просто чуть дольше задержали в боксах а, за счет какого-то повреждения лишние 3-4 секунды на ремонт потрачено и вот пожалуйста а что касается Пудова, если к нему еще ненадолго вернуться то ох тут александр архипова разворачиваюсь в том же повороте где был инцидент с пудовым да, только уже на внутренней его части но здесь мы видим, что пока что Архипов намного грамотнее справляется с ситуацией. Как раз хотел сказать про Пудова, что когда он начал пытаться выбираться из этого паребрика, и вот когда он понял, что он все-таки выбрался, и у него есть контакт с асфальтом, он не стал смотреть, едут ли там какие-то машины, и, ну, называется, поехал просто против течения, в итоге нарвался на Хохлова. Да я опять же пострадал Хохлов в этой ситуации. Ну да только вот макса хохлов откатывается уже на десятое место да но он атакует черненко сейчас ну не прямо сейчас но вот вот пойдет на него в атаку то есть и наверное и находится в его аэродинамическом мешке ну да то есть все таки не будем забывать что хохлов у нас в этой гонке вообще стартовал вторым то есть очевидно да проходит пусть и с контактом но ну, контакт, проходит ну, контакт. то есть есть потенциал у него догонять и проходить соперников ух там кто то из прохоров, прохоров, там снова прохоров. да это прохоров э, у нас он из э, собственно я просто хотел назвать команду и в списках э, растерялся э, из команды мавая я так понимаю а, а вот ну или ну, так Что касается сейчас борьбы на трассе то конкретной борьбы за позицию сейчас не происходит вот а, бурановский пытается того же прохорова сейчас догнать и пройти но в общем то мы видели что э, ну я имею в виду, учитывая как у обоих этих пилотов проходила гонка наверное у них борьба будет э, итог этой борьбы определить скорее всего какая нибудь ошибка того или иного пилота то есть скорее всего кто то из них опять вылетит в гравии, и тогда уже второй э, свободно поедет дальше выиграв позицию или наоборот защитив ее. Вот мы видим, что немножко на выходе с самого последнего поворота Бурановский задел грави и едва его не закрутило. Но все-таки он сохраняет машину и, похоже, в слепстриме сейчас будет пытаться пройти. Да, у него явно есть сейчас преимущество в скорости за счет слепстрима и похоже проходит. И мой прогноз был неправильным. Да, у нас тут обмен позиции чистый, без каких-либо коллизий. Ну, тем же лучше. А как раз за ними относительно недалеко Макс Бубон. Только вот в одном ли он круге, учитывая все проблемы. Он на последнем месте, потому что у нас, еще раз пробежимся по списку сошедших, у нас Цибанев, Аламуратов, Поль, Осачий, Шатов. Но последние двое, это еще в самом начале гонки. Лидирует у нас Елисеенко, мы видим на этот раз, и он отъехал, отъехал очень порядочно от Кравцова. То есть Кравцов держать такой темп, видимо, сейчас все-таки не в состоянии. А на третьем месте у нас, ну да, да, Соболев, дальше Мякишев, то есть за счет того, что отбросила э, Хохлова за счет того инцидента, то есть у нас, да, у нас, наверное, Соболев пока едет уверенно на третье место, ну, хотя, конечно, загадывать еще рано. Е, Мякишев, как я уже сказал, на четвертом, на пятом Пойлов, далее Колесник, Киселев, э, а, ну, Пудов там тогда, да, он сам устранился. Хохлов на восьмом месте. То есть я как раз хотел тогда сказать, что раз он второй стартовал, то значит э, квалификационный результат отличный. И потенциал позволяет обгонять и прорываться. Ну и вот с двумя позициями ему это пока удалось. А вот э, Киселев на седьмом, похоже, далековато. И кто-то заезжает на пит-стоп. Мне как раз показалось, что это кто-то из... А нет, это Архипов. Э, это Архипов. И что, сход или... Ну, пит-стоп обычный, то есть плановый он или нет, то есть может быть что-то починить, но в конечном счете просто пидстоп стоп э, схода не будет. И Паутов у нас тоже заезжает на пидстоп. Таким образом его сейчас, наверное, может быть обгонят Пудов с 13 места. А вот э, как раз... Э, Пилоты MoveMoney... О, я хотел сказать, что они борются, но у нас э, Прохорова разворачивает, и он э, таким образом... А, вы знаете, они не боролись, потому что он шел впереди непосредственно на трассе, развернулся, пропустил э, вперед э, э, Бубона, но все равно остался в 15-м, видимо, там как раз разница была в круг. М -м, на а, это не пидстоп, это сошедшие... А вот здесь мы опять смотрим на лидера Александра Елисинка и мы видим, что действительно он чуть-чуть, чуть-чуть, но судя по всему отрывается от Кравцовый, да, мы видим, он отрывается даже не чуть-чуть, потому что вот сейчас у меня наверху на картинке мы видим время текущего круга, который вот сейчас они проходят, который они сейчас готовятся закончить, и время этого круга, вот мы можем оценить, Александр Елесенко сейчас закончит этот круг со временем минута 0,08,8 ровно, а Кравцов едет минута 10,280, то есть он практически э, полторы, как минимум секунды проигрывает. Более того, он, судя по всему, нет, все-таки, я хотел сказать, что он просто уже времена круга показывается того, который они уже начали, я хотел сказать, что он едет даже медленнее Станислава Соболева, но нет, все-таки Соболев здесь проигрывает полсекунды на круге, который мы сейчас смотрим. А, а Евгений Мекишев едет быстрее их обоих, но быстрее намного. В конце концов, он еще, он вообще-то сильно позади. у мне такое впечатление, что он еще на одном пидстопе побывал, потому что... Он абсолютно в другой части круга и, по-моему, проигрывает свыше, наверное, половины круга, учитывая, где Соболев и где Мякишев. Нет, нет, нет. А, да, он, простите, он, я просто... Он, он буквально да. в 4-5 секундах находится позади, Мяки, позади Соболева. И он приближается достаточно серьезно, отыгрывает, наверное, порядка, ну, наверное, даже скорее больше полусекунды на круге. Да, тогда я, к сожалению, путаю. И там не так далеко Олег Пойлов. За ним тоже довольно-таки близко. Может быть, успеет начать какие-то атаки. Ну, в принципе, да, вот этот круг, который не заканчивает на полсекунды, на 5 десятых быстрее, едет Виталий Колесник. То есть, как бы к Пойлову он подбирается. То есть мы здесь можем увидеть еще какую-то борьбу. Вот мы видим, собственно, вас, но у вас пока что. Минута 10 и 644, то есть довольно медленно, но может быть какая-то небольшая ошибка или коллизия. вот Это, а... Ошибки на самом деле никакой не было. Я, я просто был, видел, что до Виталия Колесника мне в этот момент порядка 25 секунд ехать. Он мой напарник по команде. но ну, смысл сокращать 25 секунд просто не было никакого. Не, не было ни физических кондиций, а еще мы, в общем-то, видим, что вы как раз относительно недавно обгоняли Прохорова. И... Это круговой, круговой, да, круговой. я как раз и говорю, что вы обгоняли его на круг, поэтому, может быть, конкретно на том круге вас это тоже немножко замедлило. Но... Да, вот сейчас последний круг у меня 1.11.4. Но это, это не последний, это то, просто здесь система по просмотра повторов, она показывает текущий круг, то есть это время того круга, который мы вот сейчас смотрим. Который вы еще на, зав... на картинке не закончили. А вот да, вот этот круг вы закончите со временем минут 1 4. А Макс Хохлов едет на... на следующей позиции на 8 за вами. Минута 10.05. То есть на секунду четыре десятых быстрее но похоже уже он вас ну если ничего экстраординарного не случится это очень далеко там почти да а вот мы видим что олег филиппов атакует константина черненко в стриме, опять же на главной прямой то есть у нас пока главная прямая это самообгонное место но ну, по крайней мере то место где легче всего теоретически сделать обгон но пока ему это не удается то есть приблизился недостаточно близко там за ними какая-то круговая машина, или наоборот та, которая... Нет, это Бурановский, да, это именно круговая машина. Это они ее переезжают на круг, и, скорее всего, уже даже не один. Но Алик Филиппов все вот маячит, маячит на заднем спойлере у... И вот мне сейчас показалось, что начнет проходить на, как раз на торможении перед параболикой, но нет. Все-таки удерживает... Эм, удерживает... А, вот, вот... Обходят, обходят. вот. Сейчас обходят, но, опять же по внешней... И ему нет, удается, тут, блестяще. Нет, тут, тут просто Константин на самом деле не стал сильно сопротивляться. Да, но Хотя с другой стороны. На, на вот Бурановский там за ними очень опасно вылетел, но нет, ничего между ними не случилось. Да, мы видим, что преимущество впечатляющее у, у Филиппа он сразу начал отъезжать да, да, да ну, скорость, скорость, скорость, максимальная скорость э, достаточно большая у него. Ну, вот, 270. 278 километров в час. У Филиппова? Да, да, да. М -м, это Но, мы в прошлый раз, когда как раз смотрели э, именно с его, именно его глазами, то есть я не помню. Было. Да. Сейчас а пустые баки, вы ну, видимо. Катился, Олег, э, нашел свой темп. И это даже не в слип стриме, это наоборот ситуация, когда он уже прошел э, своего оппонента. И как я удачно поймал э, на развороте Алексея Прохорова, это я так понимаю первый порота и опасно он там как раз перед Филипповым выехал. Или это даже нет, это он перед лидером, перед Елисеенко выехал так опасно, едва едва его не вынес, но понял и дальше немножко как бы продолжать так по гравию. Вот, уб... Тихим уже подкрался к Соболеву, между ними около секунды. Да, мы сейчас это видим и как раз смотрим эту борьбу глазами, ну, точнее, с камеры Мякишева. Там впереди еще какие-то две машины, но я так... О, как заносит Соболева как раз на входе в параболику, но удерживает... Ну, в общем-то, и Мякишев тоже не очень ровно ведет машину, то есть борьба довольно интересная. Ну, конечно, конечно, он хочет наверстать упущенное, он шел в тройке лидеров, что уверенно какое-то время даже лидировал, и сейчас он борется всего-навсего за третье место. Да, но, впрочем, с другой стороны, он все-таки идет именно на той позиции, с которой он стартовал. Вот все-таки на нашем повторе есть небольшие лаги, потому что у меня сейчас Евгений сначала по, по прямой уехал в гравийную зону безопасности, последнего поворота, а потом вернулся туда же, где и был, но это не важно, потому что сейчас он атакует Соболевский. Вслеп... Да, не бок о бок, но я так понимаю, что со... сейчас Меке пройдет, да, проходит достаточно спокойно в поворот они не промахнулись хотя соболев был на грани вот я не пойму машина перед ними это, это на круг. да пропускает, это на круг пропускает, пропускает. пропускает на круг без проблем но пока что соболев так просто не сдается может быть есть может быть если ему удастся до конца круга где то на этом расстоянии не отставать от мякишева то может быть тоже потом в конце попробовать слепстрим а вот там перед... Можно. Ну, на самом деле тут э, место для обгона, но по сути, дело на самом круге, я бы не сказал, что их больше, чем одно, стопроцентное. Это вот именно конец прямой слепстрим, либо же на ошибке соперника. На самом деле, хоть трасса и достаточно широкая, но траектория оптимального прохождения у него всего лишь одна. Это не Малайзия, где есть 2, 3, 4 траектории можно бороться, перекрещивать сколько угодно чуть ли не в каждом повороте здесь вот траектория одна и... малейшее Но... отклонение от нее грозит просто разворотом Но... или серьезным замедлением что мы уже много раз видели особенно в начале этой гонки вот вы сказали, вот когда говорили об этом, в один раз сказали, что хоть трасса широкая. Ну, конечно, вам виднее, как пилоту, который, в общем-то, и участвует в этой гонке, участвовал, но а, мне вот лично с бортовых камер трасса вовсе не кажется широкой, особенно вот в районе как раз этой пресловутой параболики трасса кажется очень узкой, поэтому, в общем-то, наверное, там и все эти инциденты, типа того же Пудова, или у нас там кого-то еще разворачивало. А... Инциденты там происходят по большей части из-за очень сложного торможения и слепого поворота потому что даже проехав порядка 130 кругов очень сложно найти именно ту точку оптимальную потому что очень важен очень важна та скорость э, с которой ты окажешься на пике этого поворота и то место на которое ты окажешься наверху параболики для выхода потому что если чуть замедлится и чуть позже нажать газ то есть к концу прямой можно не досчитаться порядка 20 километров в час лишних. Поэтому все хотят максимально быстро пройти, но не у всех это получается. И, скорее всего, поэтому происходят все коллизии. Мяги обходит в Соболева, не без контакта, но достаточно долго у них это контактная борьба на протяжении трех четырех поворотов. И вот мы видим, что. Вот мы сейчас как раз видели Немножко другой момент, мы видели как Константина Черненко Развернула в той же самой пресловутой э, Параболике, а до этого Мы видели вот Как раз пока вы все рассказывали, мы видели моменты От э, параболики до конца Трассы, то есть все, вот весь этот Сектор мы видели с бортовой камеры Хохлова и как раз Я бы все таки хотел отметить, что несмотря на то, что Вы все сказали, все то что вы сказали Все таки наверное В районе параболики, помимо вот Всех этих то сложных тормозков слепого поворота и вот за параболика следующие два поворота где у нас тоже какие то коллизии иногда случались все таки надо признать что трасса довольно таки узкая и то есть это тоже определенный фактор по крайней мере если уж не в чистом пилотаже то именно в борьбе как, то есть в непосредственной борьбе пилотов Архипов, мы помним, у него тоже был какой-то разворот, и в итоге он пропустил Бурановского, потому что Иван сейчас идет на одиннадцатом месте, а Александр только на двенадцатом. На тринадцатом, ну, в общем, замыкает... А, нет, я хотел сказать, замыкает Перетон, но у нас, похоже, Макс Бубон все-таки, да, это, к сожалению, сход. И таким образом мы можем сказать, что... А, и у нас, по-моему, только что сошел... Да, у нас сошел Вячеслав Пудов, и таким образом Прохоров на 13 месте у нас сейчас оказывается последним. Э, замыкающим перетон из тех, кто сохраняет движение. Э, Архипов на 13 месте без заднего спойлера. Да, мы это видим. И поскольку это случилось только что, может быть, я думаю, нам стоит посмотреть повтор сейчас. Потому что давненько мы их не смотрели, и, наверное, все-таки интересно. Мы вот буквально несколько минут назад даже меньше видели Архипова, который нормально ехал, теперь у него нет спойлера. Надо посмотреть, что там случилось. А, хотел сказать, что у него нет переднего, но передний все-таки на месте. Давайте посмотрим повтор, что случилось с Александром Архипом. О, как его бросает еще. Ну, это. Это его там то ли Хохлов, то ли Мельшев так объезжал и поторопились. Ну, ладно. Нет, ладно это исключительно за счет абсолютно недостаточно Нет, это само собой. И... Просто э, там вот как раз кто-то из э, этой команды, это, насколько я понимаю, команда DHT, просто кто-то из, подъезж... да. да, из них подъезжал, и, наверное, он просто как бы поспешил убрать, убрать себя с траектории, и так поспешил, что еще его развернул. К тому же, то есть, э, создал еще более опасную ситуацию. Ну тогда посмотрим, сейчас повтор все-таки, как же так получилось, что лишился заднего спойлера. Тем временем, пока... Олег филиппов 5, а мы это видим, потому что мы наблюдаем как раз за Архиповом, а позади Архипова непосредственно на трассе как раз и Филиппов заезжает. Ну тогда уже все, переключаемся на повтор, а потом уже начнем с этого же самого места. Mm -hmm. Вот у нас Архипов едет и его просто заносят. Да, ну, да. Видимо, баки, -баки пустеют, а задняя ось становится, задняя часть машины становится легче и проскальзывает задний мост и заднее крыло сейчас мы наверное, посмотрим сейчас мы наверное, увидим как его еще раз развернет потом без заднего крыла или это немножко попозже это вот буквально будет через да это не тот поворот был вот, вот здесь он должен пройти а в следующем и то тоже очень неровно видно ну потому что сзади прижимной силы никакой а... да и вот поворот где его хохлов приготовился обогнать и вот мы видим еще раз ну здесь ну, в принципе мы это уже видели здесь все убира, понятно убирается убирается благополучно. ну да то есть тут как бы хорошо все кончилось никто никого не убил вот, вот, вот, вот, только напрасно полез на траекторию но с другой стороны без прижимной силы если бы он полез в гравий на внешнюю то есть там велик риск что он мог бы не дотормозить до стены и может быть убрал бы еще и переднее крыло а это как бы тоже не знаю питстоп это явно не укоротило бы в принципе, уже он находится на последнем месте из присутствующих, и тут очевидно, что доест уже на очки, человек не претендует в этой гонке, а, хочется ну, финишировать. Ну, хорошо, здесь уже все понятно, мы снова видим, как он и Филиппов заезжаем на пит-стоп и тогда мы вернемся к тому моменту, где мы, собственно, и остановились, а мы как раз примерно здесь и остановились. И вот сейчас мы видим, в общем-то, Василия Киселева. Это, по-моему, один из последних поворотов. Да, это выход на стартовую прямую. И сейчас он находится на седьмом месте. Там впереди Бурановский проигрывает круг. Далее, вот мы видим Черненко. Но он, по-моему, тоже... Да, он более чем в круге позади. Ну и тут, в общем-то, как таковой борьбы нет. Опа! Вылет, вылет, вылет в первом повороте. Как интересно. Но да, возвращайтесь. Деле, как, как... О Черненко да. Черненко. Ой ой, ой, ой, там Елисинков, кажется, с Черненко что-то. Да, да там. Успел, успел О Кравцов Кравцов теряет колесо, к Черненко и гонка, наверное, для Кравцова закончена. Колесо там катится, но ну нет, укатывается в зону безопасности. Вообще опасная ситуация как-то у нас, наверное, сейчас желтые флаги или что-то в этом роде должно быть. Елисинка? Нет, он, наверное, с Черненко все-таки не врезался в него, ну, или даже если врезался, то контакт был не очень существенный, и мы видим, что машина визуально цела, хотя вот сейчас немножко а, так... Ам сбавил видим, скорость, сбросили, сбросили скорость флаги на mm, да и как то даже подозрительно может быть даже машины безопасности но мы видим что мякишев в любом случае за счет этого инцидента Елисеенко догнал и находится у него сейчас прямо за спиной соболев тоже ну примерно недалеко э, хотя куда ближе к самому соболеву сейчас находится Пойлов. Э, но ну, они, они сейчас все равно все под желтыми флагами они все сожмутся ну да, по крайней мере... В один, в один стройный ряд. Ну, если я просто правильно понимаю, когда просто желтый флотит означает, что просто обгоны запрещены, нужно ехать чуть-чуть помедленнее. А вот если сейфтикар выйдет на трассу, то это уже... Ой, как Соболев опасно-то. Куда, куда он их оба, оба, обогнал то ой Ой-ой-ой-ой, вот это да значит ситуация такая мы сейчас с вами все видели да у нас safety car я извиняюсь что вот у нас такое отображение его потому что ну, я не знаю в моде который прилагался к, в общем так для участия в чемпионата там суть по всему safety car не было а произошло следующее у нас елисеенко и Мякишев замедлились потому что они увидели safety car они все сделали правильно а Соболев сориентироваться не успел. Он начал уворачиваться от них, поехал слева немножко в гравий. Успел вовремя ну, относительно затормозить, но за ним Пойлов не среагировал абсолютно. Ну и закончилось это тем, что закончилось. В итоге Соболев у нас, к сожалению, как и Кравцов, э одни из лидеров этой гонки, которые участвовали в борьбе за лидирующие позиции. Они у нас, к сожалению, сходят. А за сейфтикаром у нас борьба приостанавливается. Диспозиция у нас такая, что у нас лидирует Елисеенко прямо за ним Мякишев. Пойлов, который такой мощнейшего удара в Соболева не пострадал абсолютно. Далее Колесник. Василий Киселев, который, наверное, сейчас пытается обогнать на круг Бурановского, но я так понимаю, что под карм этого делать сейчас нельзя. Ну да, мы видим, что, в общем-то, лишь попытками дело и ограничилось. А далее у нас... А, это уже на шестом... Ну, он пока на шестом месте считается Соболев, но он скатится, потому что Хохлов... Филиппов, они все его еще не обогнали. Кравцов у нас еще числится 9 несмотря на то, что 10 Бурановский он на трассе. Вот Черненко, как раз за счет всех этих коллизий сходит. Мы также видим, что он впереди Прохорова, который, в отличие от него, на трассе. Но они проедут круги, и все его, в общем-то, догонят, по идее. Так, ну то, что Пудов сошел, то уже давно. Таким образом, мы видим, что сейчас у нас получается всего 10 машин остается на трассе, если я все правильно понимаю. Ну вот мы здесь снова видим момент, когда у нас Василий едет по стартовой прямой и вот здесь сам Василий говорит у нас собственно, что в этот момент просто игра свернулась очень неудачно по необъяснимым причинам, но для него это не имело никаких последствий, а вот а, у нас там пилот позади а, растерялся, к сожалению, Ну сейчас посмотрим повтор с другого ракурса. Это Константин Черненко. И вот мы видим, как он движется по прямой. Там вот как раз сейчас впереди случится небольшая неприятность у Василия. И вот здесь, ну я не знаю, может быть Василий тут и ни при чем. Может быть Константин немножко растерялся из-за этого. Не совсем точное торможение. И вот удар об своего напарника. Филиппа Кравцова. Ну что здесь можно сказать? Просто... Наверное, от того, что баки легчают, резина изнашивается, и вот такой вот досадный разворот, и, к сожалению, Филипп у нас не смог увернуться, и поэтому потерял, возможно, какие-то позиции финишные. То есть, сейчас давайте посмотрим еще Кажется, камера. что это тот же самый момент, но нет, это уже с камеры Филиппа Кравцова, просто они с Константином напарники, поэтому машина одинаковая. и вот что мы здесь видим... Машина уже поперек и не успел... Ох, а там еще ведь, да, Александр Елисеенко, но он вернулся, а вот Филипп, к сожалению, не смог среагировать, эм, досадно. Ну и да, и вот появляется колесо, но это только потому, что сход. То здесь повтор немножко неправильно записал, но что, мы смотрим дальше, что у нас дальше будет происходить на финишном отрезке. А, учитывая, что у нас сейчас... Вот время чистого повтора, то есть не гонки, а именно этого повтора у нас 48, почти уже 49 минут. У нас, наверное, вот вот финиши. Может быть, даже финиш под сейфтикаром, как это было, например, на Гран-при Австралии 2009 года. Ну, там не совсем они... сейфтикары их выпустил на финишную прямую этой гонки. Но а здесь, наверное, вряд ли такое будет. И вот я даже не знаю, как нам определить, когда у нас гонка именно финиширует. Как нам... Э игра в режиме проигрывания повтор это покажет Но в любом случае какие либо обгоны сейчас запрещены и пилоты идут очень плотно вот вы знаете похоже да, мы да александр елисенька только, только только что выиграл эту гонку на втором месте у нас Евгений мякишев а на третьем третьем у нас чистится Олег Пойлов, но, я так понимаю, за все эти... Да-да-да, вот видите, как все пилоты стали, у нас гонка действительно только что финишировала. Но Пойлов, хоть он и на третьем месте, я думаю, за все эти коллизии он получит, я думаю, какое-то наказание. Далее, ну тогда уж, наверное, забегая вперед, скажем, что вот сейчас у нас все-таки на третьем месте колесник Виталия. Далее как раз... Один из наших комментаторов Василий Теселев, с чем мы его, конечно, поздравляем, хотя мы поздравляем и всех других участников, кто доехал в этой гонке. Шестым в классификации, несмотря на такой обидный сход, остается Станислав Соболев, и я так понимаю, что получит, скорее всего, очки. Далее у нас Макс Хохлов. Олег Филиппов, Кравцов, хотя он тоже сошел, Бурановский, который, мы видим, пока еще сохраняет движение, видимо, хочет самостоятельно добраться до питлейна. Кстати, он, по-моему, сейчас единственный, кто едет за сейфти Все остальные, да, все остальные уже предпочли сойти, Бурановский, далее у нас... А, ну, Черненко он уже у нас сошел, хотя позади него остались Прохоров и, я так понимаю, что Архипов у нас на 13 месте. А, ну да, это все правильно, но Архипов у нас довольно-таки давно сошел. Архипов ломает очередное свое крыло уже при заезде в боксы. А, мы видим, что Бурановский еще оба. Ну, сейчас это уже не имеет значения. Он обошел с ПСК, а потом вернулся обратно позади него. Ну что, в принципе, мы можем констатировать, что гонка у нас окончена. В принципе, вот такие у нас победители и проигравшие. Будем плавно закругляться. У нас сейчас на ваших экранах полная вот как бы классификация второй гонки. Второй гонки этого уикенда, собственно, который мы сейчас с вами смотрели. Я бы хотел сказать, что в следующий раз у нас еще у нас будет продолжение, несомненно. Следующий уикенд это, если я не ошибаюсь, Монако. Так ведь Василий да? после Франции. Oh, у нас. А, да-да-да, я извиняюсь. Тогда, да, у нас, я так понимаю, будет еще бренс Хэтч, как минимум. Конечно, потом еще будет Монако и прочие этапы, которые на данный момент, вот на момент записи этой гонки у нас еще не состоялись. И, конечно, у нас как минимум по одной гонке с каждого уикенда будет вот в таком виде выполнена. Скорее всего, мы будем брать именно те гонки, которые как бы будут самыми интересными и зрелищными. Собственно, мы здесь так и поступили. Я так понял, ну, судя по отзывам и пилотов, и организаторов, что вот эта гонка про намного интереснее, чем первая. Ну и, в общем, ждем ваших каких-то отзывов, мы будем продолжать радовать вас вот, за, вот такими записями гонок. Сегодня с нами работал Василий Теселев, за что ему спасибо огромное. В следующие разы мы будем приглашать кого-то еще, то есть не обязательно одного и того же пилота, то есть тоже будем слушать какие-то дополнения, экспертные мнения, ну и все в таком духе. Ну и вот на этом наверное нам с вами пора попрощаться. Вы смотрели гонку онлайн чемпионата simrace.r Мировая серия Renault три с половиной, вторая гонка уикенда третьего этапа во Франции. В Дижоне для вас работали Богдан Холошевский и Василий Киселев. До свидания.